здравствуйте сейчас хочу снять новое видео о строящемся доме кронверка это смотрите вот стоит внизу дом чуть пониже это еремина 20 а вот чуть повыше построена это еремина 14 между ними будет два дома 16 и 18 два панельных дома с утеплением с очень хорошими планировками где кухня будет порядка 1,5, комната 18 или 19, там зависит от планировки, надо смотреть. вот Во дворе у них будет школа, вот смотрите, видите, тут вот красивое сзади здание, И вот эта школа, очень красивая, там очень много разных зданий для школьников, которые можно пользоваться. Не помню все, но помню, что там было очень здорово, я читал перечень, просто потрясающе Видите, какая современная нарядная школа, и перед ней будет стоять два дома Что еще из плюсов здесь? Это вот мы, если опускаемся чуть ниже камеру, вот здесь примерно метров 150 находится бульвар Героев Отечества Пешеходная зона, то есть вы находитесь рядом с ней, шума от бульвара не слышно там вот проходят автобусы 53-30, например, чуть ниже бульвара, на которых можно ехать. И в то же время тихо, то есть шум там весь. Здесь вот мы стоим, видите, особо машины не ездят. Улицы широкие, есть возможность где поставить машины. Вот тут построен еще магазин игрушки. Выше него строится, насколько мне говорили, должна быть поликлиника. А вот за, за поликлиникой, этим красным зданием Там находятся еще новые дома Там еще находится детский садик И находится Вот сейчас я проходил был Магазин Магнит Косметик Если туда на самый верх поднимется И до конца, там чуть подальше Находится озеро Которое планируют сделать парком Вопрос вот в каком году они начнут делать Потому что уже проекты на тему его не видел так сам по себе пруд красиво если хотите на канале можете найти там меня есть и летняя съемка и осенняя съемка ну очень красиво вот. так что вот такой здесь райончик очень цивильный классный удобный тихий вся инфраструктура есть и наверное забыл указать вот там вот где Еремина пересекается улица Лисина, это вот за красным зданием, вправо-влево, там очень широкая улица, как наподобие Раха или астраханской то есть посередине зеленая зона с пешеходной частью, и с одной из сторон, нижней, ближе к нам, которой, там очень много магазинов, то есть все, что нужно купить, пожалуйста, не надо никуда ездить, но на этом, думаю информации уже достаточно. Если какая-то нужна, пишите под видео, спрашивайте в комментариях, буду отвечать. Все хорошего до сывания. С вами был Дмитрий Иванов, директор агентства недвижимость Новая Квартира.